Welcome Амстердам. Так живут инвалиды в Амстердаме. Прихожие. Прихожие. А, так прикольно. Я видела это лишь в фильмах. Вот дверь входная. И сюда закидывают различные. Вот медиамарт реклама пришла нам тут. Закинули через дверь. Вот. Зал, холл. Так живут инвалиды в Амстердаме. Телевизор, компьютер, мини-аппаратура. Ну, это Мичел занимался, он певец. У него вот здесь аппаратура для того, чтобы... Ну, как, как диджей, в общем. Я не знаю, не разбираюсь в этих во всех технических тонкостях. Вот. Улица Меркатастрат-стрит. Мер Вид из окна. Ну, вид из окна уж как бы ничего такого особенного, но все равно как бы, мне вообще непривычно. Здесь столько великов стоит. А, при, при, припаркованных великов. Марка Стрит. А, это моя зона. Здесь я разложила тут свои эти. Косметики всякие. Духи. Духи, которые я купила в Париже. Короче, мой шотинг Это, это мое спальное место Здесь я сплю а, а, Это а, Сэм Сэм У Митчелла два кота Так, вот Какой дизайн прикольный Такие всякие мини полочки Крутые часы Ну, короче, вообще уютно Мне, мне вообще нравится, я балдею. А, вот люстра какая интересная. Из натурального дерева выполнена. Ой, тут просто мои, мои эти всякие духи. Не знаю, как нормально даже снять. Вот. А, вот для кошек. Специально точить когти. Ой, ой, сори. Чуть не упала. Так. Душ. Душ митчела. Вот специальный душ, чтобы удобно было мыться. А, специально, чтобы инвалидное а, кресло сюда ставить. Много пространства. М -м, вот какие всякие штучки, дрючки. Все очень удобно. Свет включается. Дергаем за нитку. Вот унитаз специально оборудованный. Вот, все, короче, все для людей, короче. Все, все для людей. Сейчас буду готовить еду. Вот, пять минут снимаю видео и себе на память в том числе. Вот спальня Митчелла. А, вот и дротики тут. еще свет, подсветка для дротиков метать. Представляете, подсветка? О, боже мой! Сроду такие штуки я не видела. чтобы в наших русских домах такие были всякие фишки. Кровать, тут стол. А, тут и сад самое главное, что сад.